Всем привет! Меня зовут Аня и я очень рада видеть вас на своем канале. И если ты еще не подписана, обязательно подписывайся, не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Но ну а сегодня я расскажу о некоторых советах и лайфхаках, которыми я пользуюсь, чтобы быть красивой, ухоженной и женственной. И в этом видео я не буду затрагивать тему одежды или аксессуаров. Перед тем, как мы начнем, я хочу объявить победителя конкурса, который проходил... В прошлом видео. Победителем конкурса становится Илона, она получает от меня 5 масок для лица и небольшой блокнот в виде планера. И пока вы смотрите это видео, перейдите пожалуйста в комментарии и напишите свое особенное правило ухода, которым вы пользуетесь на протяжении всей своей жизни. И первое, что я хочу затронуть, это здоровый сон. Здоровый сон, это очень важно. Взрослые должны спать более 7 часов в сутки. Недосыпания могут привести к проблемам с сердцем, депрессией и даже набору веса. Хочу поделиться с вами несколькими советами, как улучшить свой сон. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это очень важно. Тихая, темная, умиротворяющая атмосфера в комнате будет способствовать хорошему в спальне должна присутствовать комфортная прохладная температура. Утолить Жажду перед сном можно и нужно, однако чрезмерное питье воды может способствовать плохому сну. Физическая активность в течение дня поможет вам намного легче заснуть ночью. Используйте кровать только для сна. Не ешьте в постели и не работайте. И чем чаще вы будете менять наволочку, тем лучше будет выглядеть ваша кожа лица. Эти все советы помогают мне крепко спать и чувствовать себя бодрячком на следующий день. Ухаживать за кончиками это очень важно. И какими бы вы там дорогими шампунями или масками не пользовались, если у вас неухоженные кончики, это все вам не поможет. Поэтому мой совет. Вы должны следить именно за этой частью волос. Вы должны подстригать кончики приблизительно один раз в 2-3 месяца. Также очень важно пользоваться какими-то несмываемыми средствами для кончиков волос. Например, масла, крема или что-нибудь в виде спрея. Которые направлены именно на поддержание кончиков, чтобы они у вас были здоровыми, блестели и радовали вас. Я пользуюсь средством от фирмы Zaya. Это польская косметика. Оно очень хорошо увлажняет кончики, придает блеск и приятно пахнет. Нет ничего красивее, чем женское тело. И очень важно, чтобы твое тело и кожа выглядели идеально. Спорт это то занятие, после которого у тебя... Сразу же появляется настроение, после которого ты чувствуешь себя уверенней, больше себе нравишься и отображение в зеркале становится более привлекательным. Я думаю, большинство из вас замечали, что после тренировки или какой-то физической нагрузки у вас появляется настроение. Хочется что-то делать, появляется мотивация, энергия, вдохновение. Хотя, как кажется, вы должны были больше устать после нагрузки, чем чувствовать какой-то взлет энергии. И почему это происходит? Потому что при физической нагрузке ваш организм сталкивается со стрессом. И в это время мозг вырабатывает большое количество эндорфинов, точнее гормон счастья, чтобы компенсировать ущерб нашему организму. Вы должны понять, что ваше тело, ваша кожа, это то, что будет присутствовать всегда в вашей жизни, вы проведете всю свою жизнь в этом теле. Вы должны о нем заботиться. И спорт это не наказание для вашего тела. Вы сделаете только лучше. Кроме спорта я еще пользуюсь некоторыми щетками для массажа. Одна из них идет вот такой вот щетиной. Это для сухого массажа. Очень классная. И пользуюсь еще вот такой вот щеткой для массажа. Это уже я использую в душе. И для того, чтобы тело мое было подтянуто, я использую масло для тела и крем. Крем, кстати, нужно наносить на более влажную кожу, то есть не нужно после душа сильно вытираться и потом намазываться кремом мобильно. а чуть-чуть влажненькая кожа, вы намазались кремом, он впитался и вы получили дозу каких-то витаминов и увлажнения для вашей кожи. Также я пользуюсь приложением Vispens. я не знаю, может быть из вас много кто слышал о нем, я сначала решила приобрести подписку на месяц, попробовать, так сказать, посмотреть, что с этого получится и в черную пятницу я приобрела уже подписку на год. Во-первых, оно получилось по скидке, огромной скидке. А во-вторых, я на год себе подписалась и забыла. Занимаюсь тренировками, также там есть рецепты питания. Если вы еще не знакомы с этой платформой, обязательно переходите. Ссылку на приложение Виспенс я оставлю под этим видео. Кто бы что не говорил, но брови, как я считаю, это корона на нашем лице. Не обязательно ходить на коррекцию бровей и делать это все в дорогих салонах. Вы можете это все сделать в домашних условиях. Достаточно купить хороший пинцет и зачесывание для бровей. Чтобы держать свои бровки в форме, я использую гель для бровей. Также я пользуюсь вот таким вот зачесыванием в виде щеточки. Очень удобно. И иногда подкрашиваю брови хной. Я использую коричневую краску и пользуюсь еще тенями для бровей. У меня здесь в наборе черные и коричневые тени. Сейчас очень модно такие густые зачесанные брови, тем более оно молодеет лицо. Поэтому купите прозрачный гель или мыло для бровей, просто делайте легкую коррекцию и зачесывайте брови поверх. Это всегда всем задаст шикарный вид. Чтобы убрать утренние отеки, патчи для глаз нужно хранить в холодильнике или в каком-нибудь прохладном месте. Перед тем, как воспользоваться патчами для лица, нужно сначала очистить кожу. Патчи нужно оставлять на коже приблизительно 10-20 минут, не больше. Потому что после этого они уже ничего вам не дадут. Патчи нужно снимать от носа к вискам. И после того, как вы сняли патчи, ни в коем случае не нужно умываться. Остатки средств должны впитаться. И если вы умоетесь водой, никакого эффекта от использования патчей вы просто не увидите. И мои неизменные патчи, это гидрогелевые патчи. Я их заказывала на iHerb. Ссылочку я также оставлю под видео. Про спорт мы уже поговорили, а теперь я хочу вам напомнить о том, что есть гимнастика для лица, об этом очень мало кто упоминает. А вы знали, что мышцы лица можно привести в такой же тонус, как и тело? С помощью гимнастики для лица вы можете улучшить свою мимику и также улучшить внешний вид вашего лица. И вам не понадобятся никакие инъекции. Гимнастика для лица еще называется face building. На просторах интернета вы можете найти огромное количество роликов или статей, где показывают разные упражнения для мышц лица. Для занятий вам понадобится всего лишь огромное зеркало и немного вашего времени. И еще один совет, которым я хочу поделиться, он, кстати, не последний. Если вам понравится это видео, обязательно пишите в комментариях. Я продолжу эту рубрику. И это не перебарщивать с макияжем. На самом деле легкий, сияющий и простой макияж это основа всего. Сейчас не в тренде яркий макияж, тем более если это на каждый день. Самый лучший макияж это который подчеркивает ваши достоинства и скрывает какие-то недостатки. Мой повседневный макияж это обычные простые шаги. Накрасить ресницы, подчеркнуть брови и немножечко накрасить губы. Итак, что может испортить ваше лицо в целом? Первое, это неправильно подобранный тон. Второе, это слишком выщипанные брови или слишком прорисованные, знаете, как бывает... На них смотришь, они как куклы. Агрессивные стрелки, чересчур нарощенные ресницы. Это уже давно не в моде. И очень мало сейчас, кто вообще наращивает ресницы. Все любят естественность. И использование вечернего макияжа днем. На сегодня это все. И если вам понравилось такое видео, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь. И с вами была ваша Аня. мы встретимся уже в следующем ролике. Всем пока!